Уже. А сесть? Ну да, как бы уже Так, это... вот пробурили мы э, скважину. Пробурили внутри домика, поставили свой насос. Э, значит, глубина самой скважины получилось у нас 4,50 где-то примерно. Вот. Воду брали. Сейчас покажу, где э, вода, значит, в интересном месте находится. Э, Грунтовая вода, близко. А, вот получается гора здесь. Это вот дачный массив. Вот с той стороны находится речка. Речку попозже тогда покажу я. А, мелкая речка вообще. Вот и... Вот он наверху, домик стоит. Здесь вот, смотрите, внимание. Вот, люди берут и качают воду с такого мини-прудика, колодец, как его назвать? Да, он не кончается, он набирается. Вот даже они его выкачивают малышом. А сколько э, по времени выкачивается? Ну, часа 2-3. Ну, 2-3 часа и выкачивается. И потом уже Пошь -пошь, вид... видно, как родники бьют. Не вот вроде как там брус какой-то лежит, да? Видимо, да. скорее всего, наверное, колодец это и был. Вот, что, да. Потому что брус остался. Вот. А вот выше еще один дачный участок стоит. Вот. Там, кстати, возможно, тоже можно пробурить, но у, у них получится чуть-чуть, глубже, если да, у вас да. 4,50, тут еще плюс. Тут вот Это... метров 7 точно. Дальше угу вот забор 2 метра, еще там 2 метра метров. Вот я перебурил еще, теперь вон там сделал, в углу. Вот здесь вот, вот она у меня соединенная была, отсюда забрал насос. Вот сейчас она качает отсюда. Вон там дырка у меня. Обсыпку сделал. Ну, вода близко, но не видно. Вот теперь. Вот, вот напор с 20 шланга. Вот это напор. Вот это я понимаю напор. Вот ну-ка сделай опять, так, как было Вот так поднимем повыше Во! Шурует как Это с двадцатого шланга Вот так, сейчас штанги раскручу Получается теперь Те надо или оставить, или закопать Или пусть остаются на всякий случай А вот это вот С этой стороны вот получилось, глубоко не шел на 5 метров обсадился, фильтр как раз стал Бурение у нас происходит в таком вот погребе. Здесь уже есть вот одна скважина. Это 63 труба обсадная, вот она. И еще одна скважина есть, вот она, 57 труба железная. Вот сейчас мы третью делаем. уже. Забиваются. Лет 10 проработала вот эта вот. 63 труба это не знаю, сколько проработало. Сейчас теперь тут будет обесиночка. Если все нормально получится. Александр сверху у нас. Мы здесь. С камерой мы. Такие делишки. Скважина получилась 22 метра. 21,5 половиной. Мы обсадились, приподняли. Обсадились 22, короче, приподняли на полметра. Вот, прокачиваем скважину. Водой прокачали, сейчас компрессором прокачиваем и будем ставить насос. Воды Да, воды много. Можно компрессором качать. Но, а почему ямы, в ямах ставят люди, а не на улице? На улице, не на улице. Зим зимний вариант, наверное. На Опа, вода у нас уже посветлела, напор небольшой, так как зеркало критическое, 8 метров. Ну а так все замечательно. Вода нормальная, по крайней мере, визуально. Вот, скважина закончена. Скважина пробурена, смотрите трубой с одной. Скважина получилась 18 метров. 19. Сколько скважин, 19? 18 ровно. 18 ровно скважина. Вот... Фильтры, фильтр еще не весь в работе. Вот видно, как насос качает. То есть выхватывает воду. Не до конца, но выхватывает. То есть динамика падает. Здесь зеркало маленькое. Два метра всего до воды. Вот. Но видно, как насос наш от Жеско выкидывает воду. И работает с перебоями. Вот она. Раз, раз, раз. То есть фильтр еще работает не весь. Раз, раз, раз. Потом набирается вода. Он начинает выкидывать побольше, большим напором. И потом она опять начинает падать. Такое вот бывает на нераскаченных скважинах, на, на малодебетных скважинах. И на скважинах, которые уже заилены Или уже почти заилены. То есть процесс пошел. Это нормальная, стандартная ситуация. Скважин нужно раскачивать. Такое же бывает, когда фильтр глины обмазывается при обсадке. Вот, либо когда скважина сама замыта, водонос. То есть масса вариантов. Так, а вот сейчас мы поставили уже Агидель, вот она стоит, и вот уже напор не прыгает, тут два варианта. Либо фильтр есть, работает сейчас в полную свою мощь, либо просто наш насос очень мощный от GESP25S, вот, он воду выхватывает и динамика падает, он начинает качать сильнее, Насос работает на давление. И выхватывает воду. Напор большой и падает. Потом опять большой и падает. А этот насос работает равномерно. Либо так, либо просто фильтр весь открылся. То есть работает в полную свою мощь. Вот сейчас работает без перебоев, все нормально, все замечательно. Ну, вот как-то так. Тут, кстати, еще две скважины есть. Как-то их пробурили неудачно. Здесь вот обесинка еще есть. Вот она. Обесинка И вот есть скважина. Еще смотреть трубу обсадной. Вот она. Вот она. Это просто обрезки. Вот это валяются обрезки. А это сама труба. Ну, что-то они, короче, инвалиды проблематичные. Не качают. Ну Вот, копаем лунки и будем брить вон в том углу. Вон там. Подальше от той скважины. Сергей, хозяин, вчера достал трубы с этой старой скважины старой. Она проработала три года. Вот трубы. Вот трубы. Сейчас я покажу, как раньше бурили вот жилонкой, да, вот коронка. Вот коронка. Вот фильтр. Забуривались шнеками, вставляли коронку и начинали трубы прокручивать. Труба в себя набирала грунт. А в трубу опускали желонку и вычищали. И процесс бурения так продолжался до водоноса. То есть, крутили трубу, коронка крутилась, набирался себе грунт. Желонку опускали в трубу, вычищали. А вот что происходит с фильтром, как он заиливает, сейчас покажу. Вот сетка. Это вот отстойник сделанный. А вот сетка пошла. Это вот ее уже отбили, а вот как, какая она была. Оп! Это вот уже идут каменные наросты. Фильтр заиленный. Дай, Сань. Сань. Сань. Молоток, да, дай. Ну давай, ключ, отбей, покажем еще. Давай. Вот, отбитая сетка. А вот она уже пошла в панцире. Как, как панцирь у нее. Отбивай. Давай, вот. Все, хорош. Вот. Вот это вот называется фильтр заиленный. То есть, скважина заилилась. Не работает. Не работает да. Сейчас я покажу скважинный фильтр. То есть, фрагмент буровой сетки со скважинного фильтра, который заилился. па ба ба ба -бам. Вот данный кусок сетки со скважинного фильтра. Сейчас я не вспомню, с какой-то скважины, сколько она проработала. Ну, факт остается фактом. Вот сейчас я приближу. Ага. Вот сетка. За и лилась. Есть такое ощущение, что эта сетка не буровая, а обычная. Ну как-то так. И вполне это даже возможно так и есть, потому что многие ставят сетки, не предназначенные для бурения, обычные ставят то, что есть в гараже. Вот, мне кажется, это одна из тех сеток.